Всем привет! Меня зовут, зовут Эдуард. Я осуществлял поддержку э, и содействие замене высшей 6 бойка в секции бокса в Олимпии на Санкт-Петербурге. Хотим выразить огромную признательность Михаилу Чушилову и компании Будашин за очень креативную реакцию на наш запрос. Э, буквально за сутки по номеру изделия была установлена его Оригинальность. и буквально через два дня новый баёк уехал к нам обратите внимание, баёк стал красивым здесь появилась э, динсенсирующая оригинал из и голограмма, которая говорит о том, что это оригинальное изделие от себя лично, как адепт данного снаряда буквально в процессе 5-6 лет тренируюсь на нём, могу сказать следующее что за, за счет амотизации он сохраняет суставы абсолютно живыми не деформирует э, амортизирующие связки. Вот, поэтому это заметно влияет на долговетие спортсмена, что спортсменам, особенно длительно и постоянным тренирующим, очень актуально. Всем желаю здоровья! Тренируйтесь на небесах! Дальше слово предоставляется замечательному тренеру Владимиру Михайловичу Неробееву, который участвовал в бортовке таких знаменитых чемпионов, как Александр Котлобай и Андрю Джеймс, двукратный чемпион мира по карате. Владимир Михайлович, скажите, насколько интересен этот снаряд для тренировки боксеров? Отдельных элементов при отработке ударов Ударных техники. Для постановки удара, для именно в боксе на отдельных движениях постройки. Не то, как вот сделать его в карате. Просто на бифу там какие-то нет. Даже по-роза по комбинации нарабатываются здесь. Используется именно вот это возможность мотивары амортизировать движение и откидывать его назад. В круг, в круг. Пол сына и хвост. Потерял его. давай давай-нибудь давай. туда, туда пробивай. Потому что толчок это быстрый удар, по сути. Дела. Мы его стараюсь делать опподачи ну, ну, вот сюда руку, руку поставить на место за счет отдачи. у многих делается срыв и вот сюда руки падают во всем ну, очень часто бывает а здесь вот, вот, она как бы самостоятельно ставится на место раз два. потом не сила пробивать а скорость раствор за счет скорости вот это вот. то есть взрывная работа мышц при этом драма не, не, не наносится, мешок бывает подворот Потому что мешок мягкий. И бывает, что там неправильно уже, как говорится, за на, счет наработки, складывают, ну, там, знаете, он набит вады, там или чем то есть бывают выемки неровности. Бывают подвороты. И здесь подворота практически нет. Если правильно фильтрация, все, надо, и все. И выздоровено. Приходишь? А Михайлович, да. а подскажите, пожалуйста, вот все понятно с мастерами, с вашими, да, здесь постройку, да, а вот для тех спортсменов, которые делают только первые шаги, особенно девушки, какая польза с этого снаряда? Как вы его применяете в тренировочном процессе? А в же самое, где-то, ну, правда, не сраз, не то самое. Не... Во-первых, идет набив крепление, во-вторых, но ну, я отдаю его вот здесь, вот здесь Вы, как говорится, уже утром свидетелями были Через два-три месяца То есть, когда движение уже более-менее поставлено Тогда его уже здесь нужно зарабатывать Вот то, что э, сегодня утром вы э, свидетелем были То, что с плечом работала девочка Девочка работает два-три месяца Вот Вот Да, я ещё сумею И вот добиваться то, что мы смотрим то, что ты девочка все равно туда, чтобы в конце концов получится так, что ты будешь ее добивать. Вот она это движение чувствует. Оп, и отлетает сюда вот сюда. Оп, все. Оп, все. По звуку можно, конечно, когда выше скорости вверх. Он туда стучит, все, да, он доходит до конца. А здесь тут просто раз. Оп, оп, оп. То есть возможность нанесения нескольких десятков ударов, не травмируя руки, и четко четкой тела запоминает движение. Главное То есть дело, можно говорить, что здесь комплексно отрабатывается новая моторика для, для тела? Ну, у вас если спасмена. говорить, Специфичным нашим этим самым попугательным языком, да, моторика. Дум моторика. Если простым, то просто ставится движение на место. Ну и в том, что я посмотрел, что вы э, очень хорошо используете у своих спортсменов для работы в челноке на возвратное движение. Да. То есть именно для тренировки работы еще и ног. Да. Не у техника, а именно движение. Да. Я с вами полностью согласен, то что вы именно в движении, чтобы все поставить на место. Ну, вот, скажем говорю, это надо чувствовать. Те, кто работают на макиваривают, именно в данном, как говорится, ключе, как вот я ставлю, а мне это чувствуют. Оп, ноги раз назад вернулось. То есть дело само все возвращается. На доскоке скачок. Оп, и вернулось назад. Вот, скажем так, боксеры используют Макевар вот в данном. В данном Ситуация таким образом. То есть идет хорошая амортизация, отскок с ударом, и человек встает на место практически. На ногах, на ногах, да. То есть очень легко привыкает вот к этому движению. Оттолкнулся ногами, войти в зону ударить и вернуть движение назад. Быстрее возвращай, да. Оп. Мешок катит туда. Удар уходит внутрь мешка. Оп. Оставим. Вот провалились. То есть нет вот этой отдачи. Именно вот этого положительного эффекта, вот этой амортизации. Ну, Владимир Михайлович, спасибо вам большое за вот... ...всем хороший тренок. использовать кружа.